Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики, гости канала Истина Таро. Вас приветствую, я, Катерина. Сегодня я проведу второй расклад на тему, что ждет вас в ближайшем будущем. А в конце видео мы посмотрим свет на картах Таро для вас от высших сил. Посмотрим, на что вам нужно, возможно, обратить внимание или что нужно поменять. Что вам скажут высшие силы. Итак. Дорогие мои, настройтесь на второй расклад. И сейчас мы посмотрим, кем вы являетесь на данный момент. Кем вы являетесь на данный момент. Как вас видят высшие силы. Как вас видят высшие силы. Итак, смотрим наш первый вопрос. Кем вы являетесь на данный момент? Угу. Так, дорогие мои, на данный момент меня смотрят очень сильные девушки, очень умные девушки, которые в жизни умеют добиваться своего, которые знают себе цену, уже знают себе цену, потому что вот как-то, знаете, был такой период у вас в жизни, когда вот казалось, что все тяжело, что все сложно, что есть какие-то проблемы, вот как-то тут и самооценка страдала очень сильно и как-то вот, знаете, ну, все было вот в воникшим в жизни. Но сейчас вы с этого состояния выходите, и как-то у вас, знаете, начинает жизнь налаживаться. У многих здесь проигрывается, что либо э, вы находитесь в отношениях с человеком, знаете, с которым вот не все как бы хорошо находится, ну, вот у вас на данный момент происходит, э, либо с человеком отношения закончены, либо поставлены на паузу. Также у многих проигрывается здесь мужья, жены, если это смотрят мужчины, и с которыми, знаете, отношения тоже как бы, ну, сходят на нет. Либо вот нет какой-то страсти, либо нет какого-то огня, вот как было раньше, вот, знаете, вот как-то. Женщины сейчас более погружены в работу, более погружены в себя, на решение каких-то своих вопросов, но при этом при всем есть мысли о мужчине, о мужчине, с которым на данный момент как такового отношений и общения нет. Давайте посмотрим. Что у вас будет в дальнейшем? Что карты хотят сказать? Что будет у вас в будущем? Что у вас будет в будущем? Итак, смотрим. Что у вас будет в будущем? Дорогие мои, кто-то здесь из вас либо ищет работу, либо думает о том, чтобы поменять работу, но при этом, при всем я вам хочу сказать, что то, о чем вы думаете, у вас исполнится. Вот если тот, кто ищет работу, вы ее обязательно найдете. Здесь у вас будет просветление, будет такой, знаете, шанс что-то поменять в жизни, найти эту желаемую работу, поменять что-то в жизни. Если же вы не можете найти в жизни сейчас какой-то выход, найти какое-то решение, вы его придете. У многих, знаете, здесь проигрывается, что будет приятное сообщение от мужчины. Если же, вот знаете, человек, с которым вы не общались, либо у вас отношения находятся на паузе, либо как-то, вот, знаете, он уже ушел в прошлое, и вы думаете, что здесь все... Нет, человек этот объявится. Человек объявится с каким-то письмом, сообщением будет разговор о встрече. Знаете, у многих даже здесь отношения восстановятся с человеком, вот, за которого вы думаете, вот, который проигрывался при начале расклада. У многих здесь также проигрывается... Какая-то поездка или отпуск, или, знаете, приобретение чего-то нового. Также может быть это какая-то покупка, или же какой-то, знаете, многие думают о том, чтобы сделать ремонт, начнете делать ремонт. Либо вот все-таки соберетесь куда-то в поездку, или, или же это все-таки выпадает как отпуск. Посмотрим, что еще карты скажут вам, что у вас еще будет в будущем. Что еще моих дорогих зрителей будет в будущем так что еще будет у вас в будущем так смотрим что будет у вас в будущем ага дорогие мои кто там хотел предложения руки и сердца от своего партнера от мужчины кто этого очень сильно ждал у кого из-за этого были какие-то ссоры какие-то вот скандалы проблемы кто думал что уже ничего из этого не получится у многих здесь выпадает замужество, предложение руки и сердца либо начало каких-то серьезных отношений где мои таки карта может быть показывать это расклад общий что вы найдете мужчину для серьезных отношений, вы знаете, как бы работа работой какая-то вот личная жизнь у вас сошла вообще на нет, как-то вот вы стали об этом мало думать, мало этому времени уделять, и при этом при всем вас выпадает встреча с мужчиной, мужчина, который, знаете, будет серьезный, который сможет взять за вас ответственность не только за вас, возможно, еще и за вашего ребенка, также здесь проигрывается, что у некоторых девочек есть дети и у кого были старые отношения, знаете, нерешенные, то эти э, вопросы, связанные с предложением, они в этом году решатся. Мужчина придет с предложением руки и сердца. Все-таки то, то, к чему вы стремились, то, из-за чего у вас были с ним ссоры, или как бы вы подводили к этому партнеру, вот у многих это все свершится. Здесь будет однозначно роспись. Те, кто э, был не в отношениях, или те, у кого не, не было партнера, здесь идет приобретение знакомства с новым мужчиной. Вы этого мужчину еще не знаете. Вот знаете, вот как бы тот период жизни, который вот вам кажется, что очень сложный, проблематичный, что, вот, знаете, как-то чего-то не хватает вот в жизни, там, или денег, или какой-то стабильности серьезных отношений этот период у вас заканчивается завершается и на смену вам идет вот новое новое вот хорошее знаете другая полоса открывается то есть черная переходит на белую так давайте посмотрим еще что у вас ждет в будущем и посмотрим совет карт для вас что вам будут советовать карты так что еще у вас будет в будущем что еще у вас идет в будущем ближайшем будущем что еще идет ближайшем будущем так давайте посмотрим так ну вот то, что я говорила, знаете, карты дублируют себя Тут, кстати, у многих будет покупка какого-то, знаете, своего жилья Либо вы думаете о том, чтобы приобрести какую-то недвижимость Это может быть и дом, это может быть, знаете, ну вот все что угодно вплоть до приобретения машины или вот каких-то других вот благ для себя То, что вы задумали, вы приобретете Вам выпадет в жизни такой шанс, чтобы это приобрести и у многих также вот проигрывается это завершение старого периода жизни. Вот как-то, знаете, ваши проблемы, ваши невзгоды, которые были, они отойдут на другой план. Вот знаете, даже мужчина, вот, который у вас или появится, или с которым вот вас возобновятся отношения и станут лучше, он как-то вам поможет с этих проблем выйти, поможет вам решить эти все проблемы. Но здесь однозначно вы одна не остаетесь. Расклад, повторюсь, еще раз общий, здесь проигрывается либо… Уже встреча с новым мужчиной, либо возобновление старых отношений и уже как бы продвижение к будущему. Мужчина, который объявится, он явится к вам с предложением. Даже у многих, я же говорю, здесь будет проявление как-то любви и предложение руки и сердца. Возможно, даже многие переедут к этому мужчине в дом где у вас, знаете, начнется уже что-то новое. Это может быть или дом, или квартира, либо, знаете, вот какое-то свадебное путешествие или отпуск совместный. Ну, вот что-то здесь будет такое. Давайте посмотрим, какой совет карт для вас на будущее. Что вам советуют карты? Итак, дорогие мои, что вам советуют карты в будущем? давайте посмотрим совет карт для вас двойка огня потенциал возможность озарения перестаньте сомневаться в собственных силах раскрывайте свой потенциал дорогие мои карта дня карта свет вам подсказывает то чтобы вы в себе не сомневались вот знаете идите на решение вот тех вопросов на удовлетворение своих потребностей которые вот вы ставите перед собой и у вас обязательно все получится те планы которые вы ставите вы обязательно их реализуете у вас все получится главное верьте в себя и все у вас будет хорошо Итак, дорогие мои, данный расклад был на тему, что ждет вас в ближайшем будущем. Я вам напоминаю о том, что для персонального расклада на картах Таро вы можете обратиться ко мне с любой точки мира, написав мне на Вайбер по номеру телефона, который будет указан под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите, был ли полезен для вас данный второй расклад. Так с вами была я, Катерина. Пока-пока!